криптовалютные биржи рад всех приветствовать какие особенности данной биржи? я постараюсь здесь быть сегодня более кратким потому что я недавно делал обзор по бирже bybit и если кто не смотрел рекомендую начать с нее потому что в бирже bybit но ну, я больше более подробно рассмотрел все аспекты здесь постараюсь уже не повторяться особенно там по вводу денег на биржу поэтому ссылочка на видео по обзору биржи bybit под видео также ссылка на реферальные ссылки, ссылки на регистрации тоже есть под видео, по ним регистрируется выгоднее и вам, и мне, и мне получается комиссия, и вам получаются бонусы за то, что вы приходите как реферал, поэтому на крипто биржах это очень выгодно, в отличие там, от а, московской биржи и так далее. Там а, вам как регистрирующимся по реферальной ссылке никакой по сути а, прибыли-то и нет. Все, давайте к делу и рассмотрим сегодня а, такую интересную и хорошую биржу как KuCoin. Ну, со, сначала очень кратенько, какие особенности данной биржи. Зарегистрирована она на C-Shell 2014 год, схожая зона, то есть это достаточно старая биржа по меркам криптовалютного рынка. Анонимная регистрация. Анонимная регистрация сейчас в данном случае это важно. То есть э, э, верификация может потребоваться в некоторых случаях, если вы будете там заводить деньги через некоторые некоторые способы но я до сих пор торгую и пока верификацию не проходил на данной бирже то есть это вот для меня такая биржа ноунейм no которую я стараюсь использовать для каких то таких операций которые ну не очень хочется мне пока следить. пока у нас законодательство наше подтягивается русский интерфейс ну это большой плюс для многих потому что не все английским хорошо владеет. технически биржа работает отлично никаких сбоев не заметил комиссия адекватная Хотя в некоторых случаях на байбите комиссия может быть поменьше. Крупная по капитализации обороту Здесь огромное количество монет. Одна из лидеров. 655 монет. Техподдержки я здесь вот на этой бирже, честно говоря, не пользовался. Не увидел я так вот, где это в явном виде. Хотя есть там сообщество по бирже и русскоязычное сообщество по данной бирже. Можно там, наверное, задать вопрос. Я просто много очень задал вопросов на бирже байбит мне на все ответили, все терминалы однотипны, здесь у меня вообще вопросов не возникло. Данная биржа обладает высоким уровнем безопасности, это немаловажно на крипторынке, потому что деньги воруют и вернуть их ну, очень сложно, потому что ну, все анонимно в этой области. Есть кэшбэк по реферальной регистрации, как я уже говорил, ссылка под видео, и при наличии токенов на данной бирже, часть комиссии начисляется на владельцам этих токенов, то есть биржа чем больше у них оборот, тем больше как бы процента от комиссии они как бы распределяют между владельцами токенами, токенами э, этой биржи KSC. И если их держать и на них даже и торговать можно есть пара с этими токенами, то очень получается выгодно. Вот такие основные э, плюшки и фишки. Теперь давайте более подробно перейдем э, дальше. Ну, давайте посмотрим характеристики. Используем наш э, известный сайт CoinMarketCap. Место посмотрим в рейтинге, по спотовой торговле, по деривативам, сколько монет на бирже, количество рынков, которые охватывает. Потому что ну, эти показатели важные, это показатели, насколько эта биржа крупная, интересная и так далее. Итак, смотрим, вот CoinMarketCap и здесь есть exchanges, берем спот, открываем спот и смотрим. Какие у нас там самые крупные биржи. Ну вот первое у нас Binance пока. Но вот после введения э, ограничений по валюте не исключено, что часть людей с Binance уйдет. И здесь вот на пятое место. То есть пятое место в рейтинге это очень-очень-очень даже круто. А теперь давайте посмотрим по деривативам. По деривативам здесь опять у нас Binance в лидерах. А здесь вот Кукуэ немножко подальше. Двенадцатое место всего лишь у него. Ну очень тоже неплохо. Все это на первой практически странице. Так, теперь давайте вот по количеству а, монет отсортируем. Так, давайте на спот перейдем. Посмотрим, сколько здесь монет. Вы помните, да, на пятое место было. И если отсортировать по количеству монет, то смотрите, биржа на, получается, раз, два, три, четыре, пять на шестом месте. 655. Тут даже далеко близко нету и Binance. Он где-то там ниже гораздо, вот его даже и нет там Бинанса, то есть действительно, кто любит разнообразие, любит разные монеты, то это ну, очень интересная биржа есть что поискать, даже по количеству рынков, давайте посмотрим, и тоже здесь Кукоин находится на, в пятерку входит, то есть биржа очень интересная по этим показателям, по дневному обороту давайте посмотрим, здесь, ну здесь она немножко отстает, она, она ушла вот далеко туда, так, посетителей, сколько посетителей, сколько ее посещают. Ну вот я сегодня тоже ее посетил, поддержал, ну тоже прилично, два с лишним миллиона посещения в неделю. Все, мы видим, что это биржа в топах, что по этому показателю, как правило, все-таки крупные биржи могут себе позволить и лучшую защиту, могут позволить себе пережить какие-то временные форс-мажоры, прозадки, поэтому все равно крупная биржа лучше, чем мелкая однозначно. Все, здесь все, поехали дальше. Но ну, теперь про пополнение счета. Как можно пополнить? Так, ну, естественно, выгоднее всегда вводить USDT. Она на всех биржах принимается. То есть, USDT как хранение средств ваших, это плохо. Это стейблкоин от компании Tether. Но как торговля, очень удобно из нее строить любую валютную пару. Так, можно пополнять из своего кошелька любой из другой биржи. Это я уже тоже более подробно в. Я смотрел в обзоре Bybit, p 2 обменник, здесь без комиссии очень удобно и по моему на некоторых биржах требуется верификация при этом, а здесь по-моему не требуется. Ну, кстати, давайте еще раз я проверю, потому что я здесь торговал, я заводил с другой биржи через кошелек или из кошелька заводил, из биржи, из кошелька по-моему. Вот и затем мы переводим полученные деньги на нужный аккаунт и начинаем торговлю. Ну, опять же, да, более подробно а, в обзоре биржи Bybit делал. Так, все, давайте а, пополняем сейчас, переходим на биржу. Вот так выглядит дизайн. Кстати, здесь можно загрузить мобильное приложение, я не пользуюсь и, в общем-то, ну, наверное, не, не буду вам советовать, может быть, вам, конечно, удобнее, но мне мало даже вот одного монитора работать, то есть здесь все равно на мониторе вы будете, увидите больше информации, вам будет легче теханализ проводить и все равно Человек, который работает со стационарного компьютера, будет иметь некое, пусть небольшое, но преимущество перед теми, кто делает все это с мобильником. Так, кстати, вот по поводу верификации давайте проверим. Вот смотрите здесь, вот верификация, давайте посмотрим. Вот как видите, верификация у меня не пройдена, не верифицирована. То есть это у меня биржа анонимная, я на ней верифицироваться не буду. Так, первое, купить криптовалюту. Ну, есть вот быстрая покупка, сторонние сервисы. На самом деле все просто понятно. Мы сделаем сейчас э, P2P перевод. Или p 2 я его называю. То есть вы у конкретных людей, которые хотят э, купить или продать что-то. Э, здесь монеты на всех биржах разные. Там, на Bybit там, их меньше, на Binance их побольше. Но здесь вот есть э, USDC, есть вот э, свой собственный токен данный биржи. Ну, биткоин, эфириум, как правило, вообще на всех биржах их можно заводить. И через них можно, за них можно покупать. И их можно покупать вот через этот обменник. Так, мы выбираем здесь рубли. Способ оплаты. Так, способ оплаты. Так, банк, банк, Сбербанк. Так, а мне, честно говоря, вот мне удобнее с завести. Есть тут Тинькофф? Так, банк. Банк. Ну, давайте попробуем, что за банк. Не очень я понимаю сейчас. Так, видите, здесь при покупке нужно дополнить индивидуальную информацию. Так, страна, региона проживания. Так, все-таки удостоверение личности здесь потребуется. Да, все, значит, на этой бирже тоже требуется верификация, если вы вот так заводите ваши средства. Если вы переводите непосредственно на биржу вот с другой биржи или своего кошелька, то оно не потребуется. Поэтому я сейчас здесь так заводить не буду, не хочу на этой бирже я проводить верификацию. Тогда, соответственно, смотрите, кошелек, основной аккаунт, ну, у меня здесь вот какой-то остаточек есть, я могу сюда депозит, я могу ввести, ввести и, соответственно, пополнить УЗДТшки с какого-то другого, либо с кошелька, либо с какой-то другой биржи. Вот я выбираю сеть, так, я буду пополнять сеть, ну, наверное, Трон, она будет, наверное, подешевле мне обойдется. Вот, соответственно, у меня адрес, на который я могу прислать депозит с другой биржи. Сейчас я это сделаю, пришлю, например, посмотрю сейчас на каких биржах у меня есть остаточек и пришлю сюда просто вот по этому адресу и дальше продолжу записывать видео. Соответственно, я по сети Tron сделал перевод ОСДТшки, выбираем, выбрал я здесь вот, здесь вот где кошелечек такой, все мои аккаунты, я его нажал, видно по какому где что находится. Вот основной, торговый, так понимаю, спотовый, отдельно маржинальный, отдельно фьючерсный, финансовый счет. То есть это здесь вот стейкинги, в общем, earn аккаунт. Почему-то он нигде не переводится, ну, не, практически на каких биржах он не переводится, не знаю почему. Все, а здесь у меня 0,94 доллара, еще где 17 должно прийти, сейчас ждем и продолжим запись. Ну вот все, уже все пришло и можно продолжать дальше изучать. Так, первое меню мы изучили. Смотрим рынки. Вот здесь можно посмотреть все, что здесь присутствует. То, что можно торговать за монеты. То есть здесь залогом будет являться у вас биткоин, эфириум, рипл. Так, дальше. Есть торговля здесь. Соответственно, бессрочные различные децентрализованные приложения. NFT здесь торгуется. NFT я пока вообще не буду комментировать. Метавселенная интересно ну в основном вот в большинстве наверное сейчас торгуют все-таки у СДТ. и для них в первую очередь вот этот обзор вот тут огромное количество есть чем поторговать он вот, бессрочные так фьючерсы спотовый рынок то есть вот смотрите здесь здесь можно посмотреть поискать какие монеты вообще здесь присутствуют но ну, поскольку здесь вот мы смотрели 600 с лишним монет то тут ну тут отдельная тема копаться и смотреть что может быть? Вот, значит, можно за USD торговать, за USDT. То есть здесь можно да, отфильтровать, посмотреть. И, кстати, смотрите спот. Я так понимаю, здесь на споте есть фишка маржинальной торговли. То есть, у них здесь есть торговля спотовая, маржинальная, и отдельно деревативо фьючерсы. Ну, я, в общем-то, всегда понимаю, что есть торговля спотовая, когда вы торгуете один к одному, а есть торговля маржинальная и фьючерсы, в общем-то, это похоже там, где у вас есть плечо, там, где у вас есть больше риска, и если вы только, -только пришли на биржи и только-только на криптовалюты, то здесь нужно начинать обязательно торговлю со спотом ну, или с очень маленьким плечом, там пятом, ну десятом это вообще край, потому что здесь огромная волатильность, монеты могут по 10% в день пройти, это вообще нормально. И вывести, выбить, выбить вас может легко, если вы с плечом. Так, все, на этом не останавливаемся. Здесь есть еще такая тема, как торговые боты. Ну, я посмотрел так приблизительно. Ну, есть интересные там боты, как сеть, сеточник. Похоже, я создавал для московской биржи. Есть ребалансировка портфеля, когда вы там держите, скажем, задаете процент. Постоянно у вас поддерживается автоматически, скажем, по 20% каждой из монет. Скажу вам честно, я ну, вот в целях инвестиций я ботам не доверяю, потому что ну, все равно бот – это дополнительный риск. Боты – это для все-таки спекуляции. А если там ошибка, в любом случае, эта программа – это дополнительный риск. Поэтому если вы инвестируете, по крайней мере, лучше этого риска избежать и держать ее. И вообще не на бирже держать лучше, а держать лучше в кошельках, если вы инвестор. Вот это важное правило, потому что в кошельках вас ваши монеты заблокировать не могут. Вот, я думаю, что это было бы правильно. Так, поэтому ботов я касаться не буду, это вообще отдельная тема. А мы сейчас займемся а, торговлей. А, Но ну, перед тем, как заняться, посмотрим, что есть здесь NFT. Я тоже пока в это а, не влезаю, здесь это есть. И здесь есть EON Это доходности, здесь вы найдете ну, как и везде, как бы, а Стейкинг, когда вы под проценты можно получить свои монеты. А здесь можно вот использовать, здесь же находится э, криптокредитование, когда вы можете предложить в долг или взять в долг у кого-то под, э, под проценты. Но здесь вот, чтобы у вас именно взяли, вам нужно, соответственно, предложить хорошую ставку. И видите, тут ставка у SDT всего лишь там вот под 2-3% годовых предлагает должить это одолжить, а мои кредитования, соответственно, вы можете кого-то кредитовать. Так, ну, у меня, естественно, нету, я ничего не кредитовал. Вот, то есть это, ну, это отдельно, тема с трейдингом меньше связанная. Так, э, так, стейкинг. здесь есть вот платформа для запуска токенов, по сути, это вот лаунчпэд, который есть там на Binance, есть на Bybit, я говорил, сюда заходите, и здесь есть, можно, точнее, можно найти тоже какие-то пресейлы, какие на этой бирже выходят. Посмотрим сейчас на текущий момент. Но ну, вот последняя подписка закончилась 17 марта. Вот сейчас ничего нету, Но вот последние, вот они, какие были предложения. Можно здесь посмотреть. То есть это покупка до листинга на бирже. Так, бонусы. Вот смотрите, да, вы можете здесь держать монеты данной биржи и получать за них ежедневные бонусы. Очень приятная вещь, если вы за эти монеты будете еще и торговать. Так, различные пулы. Это когда, ну, похоже, там есть вот облачный майнинг. Сейчас облачный майнинг, вот прямой майнинг не. Очень сложный процесс, потому что чтобы построить даже мини-ферму, вам потребуется ну, очень немало денег, потому что видеокарты очень дорогие. А вот кому-то присоседиться и общим пулом как бы поучаствовать, ну это вот э, может быть. Но я этим вот, пулом не занимался, а сейчас это менее рентабельно становится. Вот самостоятельно собирать ферму, и электричество дорогое, и видеокарты дорогие. Поэтому это вот, такие вот пулы есть, где вы можете присоединиться. И здесь вот есть такой раздел еще вин, здесь всякие лотереи, но это вообще я вообще подальше стараюсь от этого держать, держаться, потому что ну, все-таки трейдинг это есть некие какие-то навыки, это за счет вашего видения рынка, технического анализа вы можете зарабатывать деньги. Здесь чисто какое-то казино, ну, вообще это не мое и вам тоже, ну я не могу советовать, ну, с моей точки зрения это не то, ради чего нужно приходить на бирже. А теперь давайте торговлю. Спотовая торговля. Так, здесь вам потребуется еще торговый пароль ввести. Он у меня есть, он при регистрации у вас будет. Но я не рассказываю про регистрацию, потому что он достаточно э, понятный процесс. Он везде одинаковый. Итак, я ввожу свой торговый пароль. И у меня открываются здесь стаканы для торговли. Так, я так понимаю, что здесь, э, вот у меня здесь спот. Спотовая торговля. Э, здесь я торгую без плеча. То есть вот это то, с чего нужно, собственно, и начинать. График. Все понятно. График, вот он один в один, из как он в Trading View. То же самое, здесь минутки. Там таймфрейм выбираете. Интересно, здесь вот 12 часов есть таймфрейм такого, я никогда не видел нигде. Ну, может быть, не обращал внимания, а для меня он как бы не очень интересен. Ну, если уж я смотрю глобально, я смотрю дневки, недельки или месяцы. Так, это у нас биткоин. Так, ну давайте что у нас... Чем мы поторгуем? Давайте какую-нибудь... Менее ликвидную выберем. А здесь, смотрите, кстати, очень удобно. Здесь вот те валютные пары, которые вы торговали, они вот здесь вот прям вверху у вас видны. То есть, и вы можете к ним вернуться. Вот Ripple я здесь покупал, по-моему, на этой бирже. А вот валюту биржи KCS покупал. Ну, давайте, кстати, может мы ее возьмем, да и купим. Так, здесь глубина стакана. А сделки глубина стакана. Вот так вот можно посмотреть. Кто где стоит, на каких уровнях. Так, сделки, которые проходят. Книга ордеров. Внизу выставление заявок. На покупку, на продажу. Слева на покупку, справа на продажу. В принципе, наверное, удобно. Мы покупаем. Так, лимит, то есть ДТ. Давайте смотрим, сколько у меня доступно. У меня ничего не доступно торговле, потому что мне нужно перевести на торговый аккаунт. Так, смотрим, вот, заходим в основной аккаунт, в основной, потому что я туда перевел, а мне нужно сейчас перевести на торговый аккаунт. Так, вот смотрим, вот они у из и нам нужно перевести, нажимаем, с основного аккаунта на торговый аккаунт. Переводим, доступно все, ну, переводим, и да, 17,9, переводим, ну, это все бесплатно, естественно, внутри биржи. И теперь я могу заходить в торговлю, на спотовую торговлю и здесь уже купить нужные мне монеты. Так, вот они у меня денежки здесь, видите, появились. Теперь я могу количество, так, я буду э, монету данной биржи покупать, я введу количество, так, сколько одна монетка стоит, э, одна монетка стоит 20 долларов, там. ну давайте тогда, так, одну мы не купим. Так, мы выбираем, не будем по маркету, мы давайте лимитированными заявками. Так, цена смотрим. Цена 20.56, 20, давайте поставим стакан. Цена 20.56. Так, и сколько можем купить? Ну, наверное, 0.8. Да, вот 0.8 так, таких монет можем купить. Выставляем, и сейчас у нас появится 56. Смотрим. Так, успешно ордер размещен. И вот он здесь, открытый ордера, он у меня появился. Лимитированный ордер, цена, сумма и так далее. Можно стоп-лимит выставить. Рыночный стоп. Нет, стоп-лимит. Вот стоп-лимит. Тогда вы, соответственно, выставляете стоп. Дальше, после срабатывания стопа, какая лимитка, по какой цене лимитку и количество. Ну, тоже похоже все. На всех биржах одинаково. Так, все, заявка у нас стоит. Соответственно, здесь ее подправить нельзя. Если я хочу ее изменить, мне нужно ее отменить. И после этого нужно выставить заново. Вот еще у меня звуковые эффекты здесь идут в наушниках. А, поехали дальше. Я сейчас не буду дожидаться и выполнять этот ордер. Я лучше эту сумму сейчас мы э, на других рынках попробуем поторговать. Так, э, возвращаемся обратно в основное меню. Здесь вот не совсем не как бы очевидно, как, когда открываются какие окна. Когда-то они новые открываются, когда-то замещаются старые. Пока я не очень разобрался. Так, торговля. Давайте маржинальную торговлю. Это у нас получается тоже со спотового аккаунта. Я торгую. Смотрим, а есть ли у меня деньги здесь или нет. Нет у меня денег. Так, смотрим активы. Потому что маржинальный аккаунт это у нас отдельно. Так, берем на торговый аккаунт. Сейчас деньги переводим на следующий аккаунт. То есть внутри биржи вообще не проблема их перекинуть с одного аккаунта на другой. Я здесь нажимаю перевести и спокойненько с торгового аккаунта отправляю, но не на основной. А так, Вот здесь по-другому он называется кросс-маржинальный счет фьючерсный аккаунт. Давайте кросс-маржинальный счет, наверное. Нужно, да, 17900, всю сумму я сюда отправляю. Так, смотрим. Теперь маржинальный аккаунт. Перехожу, посмотрим сюда он перешел. Перешли деньги. Да, совершенно верно, он перешел на маржинальный аккаунт. Вот они, 17,9 наших долларов. Теперь мы идем в торговлю. Нажимаем маржинальная торговля. Абсолютно точно такой же вид графика. Все то же самое, только здесь у нас перекрестная маржа. Здесь вот смотрите, я при обзоре Bybit рассказывал подробнее. Есть изолированные маржа, когда... А вот вы открываете там, у вас может быть там 1000 долларов на счету, открываете вы там на 100 долларов и только внутри этих 100 долларов считается вот маржа с учетом вашего плеча, который вы можете потерять. Кросс маржа идет пересчет по всему счету. То есть вот если вы указываете кросс маржа открываете сделку на часть какого-то, часть вашего депозита, то у вас все равно сделка не закроется пока... Ну, весь счет не обнулится. То есть, вот, ну, я предпочитаю с изолированной маржой. С изолированной маржой и с ограниченными плечами. Там, до десятого плеча больше я никогда не беру при торговле на крипто биржах. Ну, почему-то уже не первую биржу я смотрю. А спотовая торговля, она немножко такой ограниченный функционал имеет. Поэтому даже если вы торгуете с первым плечом и спекулятивно, то лучше это делать на аккаунте фьючерсов-деривативов. Давайте сейчас, кстати, туда и перейдем. И там уже соответственно совершим наконец-то все-таки сделку. Так, смотрим, вот наши аккаунт, смотрим, кошелек основной, сейчас посмотрим обзор где у нас что, на, какой, на каком аккаунте есть и мы перейдем все сейчас на фьючерсный аккаунт, на фьючерсный аккаунт и там уже продолжим свою торговлю. Так, а если вот так кошелек, так вот при нажатии на кошелек сейчас появятся все у нас. Полный обзор, чтобы найти, где наши деньги, то есть вот сюда на кошелек кликаете, видите все аккаунты, где у нас находится, на маржинальном. Все, на маржинальном, а нам нужно на фьючерсный. Так, вот мы нажимаем потом перевести. И мы, смар, а, так, кросс-маржинальный счет, на переводим на счет, так, фьючерсный аккаунт. Все, и переводим, соответственно, всю сумму 17,9. Все, подтверждаем. Там смотрим. Все, на фьючерсном аккаунте у нас средства оказались. Мы туда. Так, все, на фьючерсном аккаунте все есть. Вкладка, деривативы, фьючерсы. Переходим. Ну, кстати, по фьючерсам здесь будет не такой обширный. Здесь их будет гораздо меньше. Так, вот сколько их здесь есть. Уже все-таки здесь не 600, как было там монет. И, кстати, я не знаю, здесь есть вот этот а, монеты, которые с... Так, кей... KCS, а здесь, кстати, и нет. Ну, давайте тогда, ладно, возьмем действительно луну. Очень все удобнее делать на фьючерсном аккаунте. Здесь, кстати, удобная вот такая фишка здесь. Смотрите, можно 4 графика здесь поставить одновременно и одновременно наблюдать 4 монеты. Ну, я сейчас, поскольку у меня одна, поставлю одну. Кстати, да, графики, смотрите, 4. Давайте сейчас попробуем, добавим еще, ну, неважно, биткоин добавим. Вот у нас здесь луна, здесь биткоин. Соответственно, я выбираю здесь, могу его так вот сделать. И, соответственно, у меня тогда так. Почему у меня только книга ордеров? Так, так, биткоин, все правильно. Биткоин я сворачиваю. Так, вот сюда сворачиваю. Кстати, тут есть такая интересная фишка. Вот если вы так сделаете, у вас могут быть большие проблемы. Смотрите, вот здесь вот, видите, да, графики. И если вот скажем, да, вот я делаю один, один график и я случайно вот здесь э, крестик закрываю его. Вывести его вот так вот сходу просто кажется какая-то мистика. Я даже перезагружал эту страницу, нет, не получается. А на самом деле все просто, ну когда знаешь. Заходишь вот сюда в настройки и здесь вот график глубина рынка, его нужно просто включить. Все, график появится на месте. Также вот если книгу ордеров что-то здесь удалите, то вот нужно вот сюда зайти в набор инструментов, предпочтение, набор инструментов и здесь вот проставить. Можно, кстати, ночную тему сделать. Вот так вот. Кому-то приятнее ночной теме торговать. Это все вот в настройках делается. Также есть, есть интересный а, вот инструмент здесь. А, расчет а, купить, продать, по какой цене, цена ликвидации у вас рассчитывается. Калькулятор более подробно я его рассматриваю, похожий на Bybit. Ну, то есть, это такая а, стандартная фишка. Так, а здесь еще что здесь Вот смотрите, здесь еще есть а, смотреть. И здесь вот, а, соответственно, есть а, те контракты, которые в избанно у нас попали. Вот я сейчас а, вы убираю, и он отсюда исчезает. Так, вот давайте dot я тоже уберу, он отсюда, отсюда исчезнет. А я сейчас найду здесь какой-нибудь, например, так, контракт. Неважно, для примера найду линк и поставлю здесь вот, вызбранно его добавлю, теперь он появляется в списке смотреть, это чтобы вот не искать, чтобы быстро найти контракты, с контракт, с которым вы постоянно работаете. Так, давайте вот у нас, да, 4, сейчас мы сделаем, выведем 4 контракта и вот мы добавили, мы вот здесь можно добавить контракт, сюда луну поставим, сюда можно поставить ада и так далее. То есть можно одновременно смотреть а, много инструментов. Соответственно, переключаясь между ними, у вас здесь и меняется книга ордеров, тоже, соответственно, настраивается на нужный вам контракт. Делаете вот здесь вот уголочки, получаете один инструмент, большой график одного инструмента. Так, ставим одну минутку. Так, ну давайте здесь уже совершим сделочку на этом, на деривативном аккаунте. Так, средства у нас есть. Здесь мы уже можем побольше открыть а позицию. У нас сейчас вот минутный таймфрейм. Так, давайте посмотрим. Так, мы хотим, у нас сразу скажем, мы можем поставить плечо. Так, сумма луна. Так, давайте последнее. Так, 95. Так, 73 давайте по этой цене. Или давайте 95.7, чтобы на моего сначала посмотреть А в стакане. И можем здесь мы купить. Так, первое возможно. Так, вот стоимость, да, здесь у нас берет 10-е плечо, то есть 10% от цены нашего аккаунта, от цены э, актива, то есть 10-е плечо. Так, э, так 95,7, давайте даже 6 сделаем, потому что ну, цена идет против нас. Так, 95,6, можно сразу стоп лосс Take Profit поставить, давайте пока не будем. Так, купить лонг, так, что у нас калькулятор нам показывает, вот цена ликвидации. Мы покупаем по... Ну, давайте вот так, последняя. И один. Все, вот он нам рассчитал. Ликвидации по 78,8. То есть вот мы здесь, может, и вы здесь можете прикинуть соответствующим плечом. Так, у нас 10 плечо. Значит, ликвидация будет 88,45. То есть, ну, через приблизительно, 10%, там, меньше 10% от движения. Все, закрываем. Так, 95,6. Купить лонг. Все, выставляем. Все, выставляем по этой цене, торговый пароль, все, подтвердить. Я так понимаю, торговый пароль нужно а, один раз подтверждать. Так, ордер отправлен, он тоже здесь виден. Мы его можем двигать, так, можем ли мы его двигать? Нет, у меня не получается его двигать. Так, а, активные ордера, вот на вкладке активные ордера мы его тоже видим, 95,6. Смотрите, когда цена пошла вверх, не успели мы чуть-чуть купить. А, так, а, ну давайте тогда, а, так, больше деталей ордера, так, ага, здесь вот мы видим детали ордера, а, смотрите, кстати, на байбите я здесь мог прям регулировать цену, а здесь я не могу, так, здесь у меня, нет, двигать у меня здесь не получается ордер, тогда получается мне тоже его надо отменить, детали-то я вижу, но здесь ничего поменять я не могу прям в ордере. Кстати, неудобно. Ну да, получается, тогда только я его отменяю. И после этого, соответственно, перевыставляю. Так, ну давайте поставим 95,9. Мы сейчас все-таки купим. Все, предполагаемая цена ликвидации мне, кстати, тоже показывается при этом. Так, 95,9. Опять цена от нас убегает. Смотрите, когда луна пошла в рост. Стоп-ордер, take профит здесь отдельно выставляется. Ну вот немножко отличается здесь от байбита. Мне кажется, там в этом плане удобнее, что я там мог прямо на деривативном э, э, аккаунте прям корректировать здесь вот в процессе торговли. Здесь вот у меня так не получается. Давайте посмотрим, вижу ли я себя в стакане. Так, все, ордер мой выполнился. В стакане я себе здесь не видел. Кстати, это неудобно. Так, все. Вот смотрим на вкладке позиций. Появился маржа. Так, кредитное плечо. Нереализованная маржа у нас вот есть. Так, реализовано. Take profit, стоп loss. Так, ну давайте поставим stop loss, Take Profit. Так, 25%, 98%, но это далековато. Так, 96 давайте поставим. 96. 96 и 5. 95 и 9. 96 и 5. Так, подтверждаем. Все. А, лимитированная заявка у нас стоит. И сейчас она 96,5. Так, 96,5. Я ее здесь тоже не вижу в стакане. Неудобно. Э, в этом плане, по крайней мере, я вот то, что я сейчас вижу, на Bybit было удобнее. Я здесь, вот, честно говоря, на кукоине всегда, поскольку анонимный аккаунт, заводил сюда средства работал на спотовом аккаунте. Вот сейчас первый раз на деривативу. Ну, давайте сейчас не будем дожидаться. Здесь вот ну, есть такая фишка рынок. И закрыть рыночным ордером. У нас одна луна подтвердить все и я закрываю отменить Да, take profit стоп лосс у меня стоит значит, его нужно соответственно отменить я думаю что это автоматически будет нет все всю доступную стопу я перевожу с вычерстного аккаунта на основной так все успешно переведено обновляем страничку все после обновления странички вот на основном аккаунте у нас вот там уже 18 долларов так по ордерам. Смотрим. У нас были маржинальные ордера, фьючерсные ордера. Посмотрим. Так, вот мы здесь купили. История транзакций, давайте посмотрим. Так, сейчас не история. Фьючерсные. История торгов. Вот продать, купить. Вот мы здесь видим комиссии. 0,06%, 0,02%. А почему комиссия отличается? Вот мы сначала мы покупали. И с комиссии у нас взяли 0,02%. А потом продавали и взяли 0,6%. Отличается тем, что э, вот это была комиссия э, мейкера. То есть, когда мы вставали лимитированной заявкой в стакан, а мейкеры выгоднее биржи, потому что они повышают ликвидность. То есть я встаю в стакан и я увеличиваю количество участников торгов. А вот э, тейкер, который забирает по рынку, с него берется больше комиссии, потому что он уменьшает ликвидность в стакане. То есть кто-то там стоял в стакане, мы раз его и убрали. И меня нету, я сделку закрыл и в стакане пропал э, трейдер. Все. То есть вот э, уменьшение э, лимита, уменьшение ликвидности приводит к тому, что комиссию с вас берут больше. Ну, кстати, на э, бирже Bybit, вот сейчас если сравнить, меня брали за мейкера не 0.02, а 0.01, то есть два раза ниже комиссия. А по-моему, тейкер как раз там повыше то есть лимитинг лимитками выгоднее торговать на деривативах на байбите но ну, может быть поэтому она там и занимает топ-3 вот но ну, у каждой биржи есть свои фишки поэтому здесь нужно соответственно это учитывать и плюс надо конечно иметь несколько бирж на всякий случай, то есть и вот для меня вот Kukoin это анонимная, не верифицированная биржа, где я завожу только активы вот непосредственно из каких-то кошельков, с каких-то э, других бирж, и здесь я не покупаю напрямую на этой бирже. То есть для этого есть, например, биржа Binance, где очень прекрасные э, P2P торговли, где я могу э, там как раз покупать, через нее заводить средства на биржу, а дальше уже перебрасывать туда, куда захочу. Так, ну вот нажимаем здесь, возвращаемся на биржу. Проблема все-таки попасть на основной сайт. Давайте вот прям фьючерс сотрем в названии и попадем на главную страничку. Все, вот сюда вот. Э, ну тоже не очень как-то здесь все это удобно сделано. Так, что еще здесь есть? Вот по древативам здесь вот мы торговали Future фьючер классик, есть фьючер Light, ну, Более упрощенная платформа, я не считаю, что она нужна. То есть вот если торговать, то на фьючер Classic. Здесь какие-то игры. Ну, уже конкурсы, это тоже как бы немножко не то. Вот это тоже я не использовал. Можно, конечно, покопаться. Я все, конечно, на 100% по бирже не рассказал. Здесь, значит, выбор языка, если кто, у кого-то там английский ему не нравится, или наоборот, кому-то на английском нравится работать. Здесь поменять все. В принципе, все, наверное, я основной рассказал. Спасибо всем за внимание. Не забудьте подписаться на телеграм-канал. Ссылка тоже под видео есть. Если будете регистрироваться на бирже, то по реферальной ссылке. Для... Поэтому у всех будет выгода от этого. Если у кого интересует, есть курс. Ссылка перед вами и под видео тоже на краткий курс по криптовалютам. Можете его заказать и вы быстро погрузитесь вот в такую тему, как криптовалюта. Информации огромное количество. Я выкладываю лишь малую долю того, что удается мне за все это время поглотить, узнать и выяснить. Спасибо всем за внимание.